Всем привет! Вы на канале о рыбалке и самоделках Барс ТВ. Сегодня у нас 1 июня, время полчетвертого утра. Отправились мы в область за Коченева на Камышинские пруды. Может быть сегодня нам повезет, и мы там что-нибудь поймаем. Там должна быть щука, там должен быть карась, ну и другая рыба. Так что смотрите, я думаю, будет интересно. Вот и подъезжаем к нашему зерцо или пруд это сейчас посмотрим ну вот расположился забросил удочку с поплавочком видно, не видно вон он поплавочек Поставил доночку Ждем поклевочки первой В принципе, погодка так ничего С утра дождик был, тучки Сейчас маленько он все раздуло Небо ясное Будем надеяться, что что-нибудь поймаем Карифан тоже его началил Поплыл попробовать поспининговать. Щучек поискать Время 6.48, пока что ни одной поклевки. Так, друзья, уже прошел где-то час. У меня на удочку, на том, что пока что ни одной поклевки покормил. Вот Надеется, что все равно что-нибудь поймаем. Ну, пока нет поклевок, решил приготовить завтрак. Там он чуть-чуть картошки, морковка. Лучок и тушенка. Немного это все ополосну в речке. Ну, а потом уже помою чистой водой. Готовить буду на газовые плитки. Половинку налил воды в ковшечек. Накрываем все это дело крышкой. И можно приступать чистить картошку резать морковку. Морковка готовится дольше всего, поэтому начнем с морковки. Нарежу ее сейчас кубиками и отправлю в воду. Морковочка нарезана, сразу же ее можно отправлять в воду. того как картошку порезали ее прям также можно сразу отправлять в кастрюльку ну и сразу же можно почистить и нарезать лук лук также можно резать мелкими кубиками лук порезали и также сюда сразу же его отправляем все перемешиваем Обратите внимание, что солить пока не надо Солить будем после того, как добавим тушенку Теперь только ждем, пока закипит Ну а пока я начал готовить Проворонил одну поклевку вот. С коммуниздили у меня с нижнего крючка червя Обидно, но я думаю, рыбу я еще сегодня поймаю Ничего страшного Насадил нового червя кормушку забил опять прикормочку рыбачим дальше здесь я уже кидаю как можно дальше после того как вода закипела варим минут 10-15 затем добавляем тушенку и когда все закипит, можно пробовать на соль. А вот поклевочка. Кто-то есть. Сейчас посмотрим, кого зацепили. Оп, оп оп оп Вот, друзья, первый мой трофейчик на сегодня. Вот такой вот карасик озерный. Первого карася я уже сегодня поймал, так что уже не зря приехали. Рыбачим дальше. Вот у меня тушеночка готовится, так что все классно. Вдруг там он в кустах рыбачит. Потом посмотрим, чего он еще поймал. После того, как тушенка покипела минут 10-15, можно добавить пару лавровых листов. Немного подсолить. Также добавлю немного специй. Все это дело перемешиваем. Пробуем на соль. Соль каждый добавляйте по вкусу. Немного можно убавить газ. Ну вот и все, друзья. Прошло... Около 30 минут с начала готовочки. Тушенка готова. Очень простой, очень быстрый рецепт. М -м -м, вкуснота какая. Сейчас друзья порадуются. Готовится, как вы видели, вообще из самых простых продуктов. На природе вообще отменное блюдо. Вот такой вот, друзья, натюрмортик получился. Все скромненько, но со вкусом. Что сейчас скажет мой друг как тушеночка? А -а, как лучик домах Лондона. Ну. на природе хоть и естся все с удовольствием, но такая тушенка вообще отличная. Давно такую не кушал. Вот Другант кого-то зацепил наконец-то, а. Опять, что ли, все? Нет. Прогибается удочка. Тащи, тащи. Вот, вот. вот еще кого-то зацепил, друзья. Сильно сопротивляется, но идет. Опа, опа, опа. Еще карасик, такой же, как и первого поймал. Даже может быть чуть-чуть поменьше. Друзья, немного погода испортилась, пучки надвигаются, вот небольшие поклевочки начались. Без результативные бегаем сюда один спинк любит второй я вот дождались Во -во -во -во -во. Вот, он. вот он вот он красавчик смотрите прямо перед красавчик. грозой вот он Жаденький, такой вот хорошенький карасик вот уже троечку сегодня поймал тащи тащи вот он, вот он, красавчик! Поймал. Вот, друзья, я, как и говорил, ближе к обеду у нас клев пойдет Я не сомневался, кстати да. да Сегодня вот такие только одни ловятся Рыбалка прет, друзья, кстати Друзья, приехали, я очень рад Ну вот, друзья, время полдесятого утра На сегодня у меня пока что четыре карасят Ну мы еще пока как бы сидим, не теряем надежды В поймать посадку рыбы ну, посмотрим, что нас ждет дальше. Так, вот у друга на еще поклевочка была. Вот он, вот он идет, идет. А, вот он. Красавчик. Ах, да такие же, как у меня нет, Да, нет. такой же, нет, один в один Они стандарт тут почему-то Сегодня клюют такие Время уже 11 утра Вот такой вот Грозовой фронт на нас надвигается Там грохочет Если может быть камера передает Вот там вот напротив ливень фигачит Ну мы пока никуда домой Не собираемся, сидим, ждем Так, друзья Еще кто-то тут зацепился сопротивляется а ну вот как стандарт такой же карасик все, значит вообще, друзья рыбалка на сегодня удалась шикарная, вот такой вот карасик они все стандартные так что сегодня, сегодня уже будет? вообще отлично и тушеночку сварили и карасиков наловили все счастливы, все довольны сверкают молнии, мы еще сидим пока что домой не собираемся вот, друзья, что-то еще по-моему зацепил такой же, походу, карасик не сильно сопротивляется, но сидит, есть, смотрите, как он сопротивлялся, все-таки я его поймал. Ну что, друзья, время 2 часа дня, начинается жара, как вы видите, кучки маленько разошлись, пока была гроза, у нас были поклевочки, только гроза прекращалась или дождь прекращался Поклевки прекращались Поймал сегодня Ну, к сожалению, немного Все равно поймал Так вот, пустым домой не поедут. Ну вот, друзья, едем мы домой Вовремя поехали Как раз вот дождик начался Все отлично, отдохнули хорошо Все шикарно